И всем привет, это Осмей, я продолжаю паркурить на Ласкрафте, давайте-ка пройдем карту интересненькую под названием, ну какое название у этой карты? А тут не написано название, ну ладно, пройдем узнаем, а, давайте-ка чекпоинт первый, а, вот так вот, мостик обвалился, и проходим дальше и дальше, тут нету чекпоинтов, вот это да. Водопадик здесь интересненький. Интересненький водопадик. Как бы туда допрыгнуть бы? И не упасть бы. Ах, мы упали и все заново проходим. Отмотаю и вернемся к этому же моменту. Опять, я здесь. Давайте-ка двойной уже прыжок сделаем. Ох, опять. Чуть не упали. Ес, yes, мы допрыгнули наконец-то. Ох. вот так вот мастера паркура ах мы упали я опять здесь и нам надо допрыгнуть туда вот удалось туда теперь yes, допрыгнули мостики интересненькие и теперь туда аж. ох удалось нам удалось а вот так вот и в пещеру заходим О, как интересно здесь и темно Темно здесь. Ах, мы упали. Вот мы опять здесь. Давайте-ка попробуем уже. Ух, вот так вот и прошли это место. Так, идем дальше. Вот так вот. Езда прыгнули. Дальше, дальше, дальше. Не забывайте писать комментарии, я их обязательно прочитаю. И, конечно же, оценивайте это видео. Ух, не упали. А вот так вот. Допрыгнули, да, теперь надо туда аж. Вот это да. Мы упали, я отмотаю этот момент. Ну-ка, еще попытаемся разок. Ес, yes, мы допрыгнули. Наконец-то. Наконец-то мы... Ну-ка, идем дальше. Ух. Здесь какой-то мостик. А мы здесь уже были. Вон. Мы были только там. И давайте-ка проходить дальше и дальше. Идем по мостику. И я вижу чекпоинт. Наконец-то. А вот так вот. Ну-ка... И мы прошли эту карту. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока.